Арбитражный суд Московской области освободил от обязательств перед банками жительницу Пушинского района, которая должна была банком оплатить сумму в размере 1 миллиона рублей. Когда данная гражданка принимала на себя кредитное обязательство, она была способна оплачивать ежемесячные платежи, так как помимо пенсии она является работающей пенсионеркой, у нее был доход в виде работы. Но, лишившись работы, данная гражданка, естественно, с пенсией в 9 тысяч рублей не смогла оплачивать ежемесячные платежи перед банками-кредиторами. и И арбитражный суд Московской области после признания ее банкротом через полгода освободил данную гражданку от обязательств. Теперь данная гражданка, которая обратилась к нам за данной услугой, может начать жизнь с чистого листа. Опирайтесь на нас, ваша юридическая компания «Русская опора».